Здравствуйте дорогие друзья! Как вы уже догадались, сегодня у нас на обзоре балалайка эконом ученическая, стоимостью 25 тысяч рублей. У меня на сайте, а также в группе уроки игры на балайке, ссылка в описании, вы можете ее заказать. В данный момент есть наличие всего 6 инструментов. Один у меня, остальные 5 находятся в мастерской Дмитрия Наумова. Этот инструмент, перед тем как попасть ко мне на обзор, был в мастерскую тоже и э, Дима им был отреставрирован. вот давайте я сейчас немножечко поиграю на эконом версии на не эконом версии а вот, и потом разберем и расскажу все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 Ну, с этой, конечно, знакомы уже, более-менее. Так, что еще можно сыграть? Итак, этот инструмент изготовлен в 1988 году мастером Хохловым Владимиром. Э -э, инструментом номер 116, я посмотрел. Значит... Э -э из нового. Здесь новые струны, новый верхний порожек и новая подставка. Да, полностью весь инструмент проверен, отреставрирован кое-какие моменты, почищен от грязи. Вот в мастерской у Димы. Дима сделал подставку здесь новую. Это дерево фер... фернамбук называется и это тоже, кстати. Вот. Сам инструмент состоит из... Очень, кстати, легкий инструмент по сравнению с Ну, поскольку здесь нет черного дерева. Да? Черное дерево у нас имитация. Это клен крашеный панцирь. Вот. <coughs> Резонансная ель, конечно же. Клен, головка, да. Это клеон, это крашенный клен. Здесь клен с элементами волнистости, небольшой есть. Вот как можете посмотреть тоже. Обратите внимание. Да, здесь тоже это. Вы знаете, что задинка это всего лишь сверху у нас шпон. Дальше гриф красное дерево с переклейкой тоже кленом. Головка тоже клен. И накладка грифа орех. Видите, такой немножко серенький. Вот. Единственное, вот, что из плюсов, конечно же, дешевизна инструмента. Очень удобный гриф. Легкость инструмента, то есть для ребенка будет очень удобно, что инструмент легкий. Да, и легко можно манипулировать при желании. Дальше, лады тонкие, здесь все в порядке, нигде ничего не царапает. Вот, возможно, что это Дима исправил ситуацию, может быть, тут было что-то похуже, хотя я часто встречал, что лады вот здесь вот могут даже поранить при игре. А здесь все очень-очень запотлицо, все сделано шикарно, удобно. Гриф тонкий, удобный. Скользкий, скажем так Вот, единственный минус мне не Очень понравилось, что слишком Шумный панцирь, вот панцирь бы Я бы, конечно же, заменил Может быть, но в данном Контексте, я думаю, вполне достаточно Если Будет желание, пишите Если панцирь, вот, из, из тоже Из клена, поскольку у клена текстура Такая, э, все-таки Шероховатая, скажем так Слышите, да, шумит Вот, поэтому я бы Сустейн хороший, вибрато, очень хороший звук на вибрато, да, тембр, конечно, ну, не дотягивает до концертного инструмента, но в целом очень даже неплохой, очень громкий инструмент для габаритов поскольку он немножко поменьше вот я чувствую что панци... э, панцирь корпус да корпус немножечко меньше чем у, ну, у ларанцовочки даже вот сравню интересно мне, да чуть-чуть поменьше но по э, размеру ладов и грифа конечно они одинаковые, по стандартам сделаны вам рассказать да собственно ничего особо рассказывать не. нужно просто слушать и если есть желание приобретайте инструменты пока они есть наличие вообще такие инструменты я думаю будут периодически попадаться появляться и аналогично этому вы можете уже быть ну осведомлены ориентироваться на этот обзор то есть если примерно в такой ценовой категории инструмент значит примерно такой же будет звук а, легкий по весу да легче чем обычное поскольку нету черного дерева да и черное дерево это не показатель иногда вот черное дерево оно используется в, в грифе для того чтобы гриф вообще не ввело никогда но это тоже не всегда панацея поскольку если за это время гриф не повело, значит его уже не поведет, то есть сколько лет уже 30 с лишним лет прошло вот. новые подставки, конечно же, Дима поставит, ну и отправим в любую точку Земли ну Вселенной пока нет, но <laughs> я думаю это в планах, так что свои вопросы пишите знаете, где сделать заказ на моем сайте, ссылка в описании. Вот ставьте лайки, балалайки, пишите мне комментарии, пишите мне на почту, в личку. Увидимся в следующем видео. Пока.